Добрый день, милые дамы, уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному своей вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вас познакомить со статистикой. Статистика – это вообще самое любимое мое занятие. Недавно мне пришло в голову мысль, что наша аудитория кардинально изменилась. И я решила эту догадку проверить и пошла в статистику нашего вязального канала. Канал наш родился в 2013 году. Я специально взяла выборку 7 лет назад, с 23 ноября по 22 декабря. И как вы видите, женщины составляют 64%, мужчины 36%. Аудитория по годам распределяется так, что 13-17 вообще нет, 18-24 немножко 16 и так далее. Старше 65 нет, 54-64 совсем немножко, 5,1%. А теперь посмотрим, что происходит сейчас, в конце 2020 года. Выбираю декабрь 2020 года. И мы видим, что женщины у нас составляют 92% процента. аудитория 45 54 27 процентов 55 64 33 процента и аудитория старше 65 лет начала смотреть youtube мы видим что кардинально изменилась аудитория нельзя сказать что они выросли потому что за 7 лет перейти из разряда 45 54 в разряд 55 65 в таком количестве чтобы их стало 33 процента невозможно изменился менталитет изменились интересы тех то, возможно сидел дома то есть я подозреваю так что было очень много тех кто сидел дома молодые они смотрели youtube канал сейчас они все рванули работать а пенсионеры освоили интернет освоили youtube сотовые телефоны и теперь они торчат в интернете поэтому если вы думаете почему у вас не покупают из youtube канала молодые мамочки то скорее всего ровно потому что молодые мамочки ушли какие-то другие соцсети в instagram в TikTok, еще куда-то а здесь у нас присутствует присутствуют люди старшего и очень пожилого возраста. Для меня это стало открытием. Точнее, я свою вот эту статистику уже видела, но я не обращала внимания на то, как он, какая она была в тринадцатом году. И вот сегодня для меня это стало действительно открытием, и я поняла, почему же перестали запрашивать детскую одежду, почему же интересы аудитории кардинально изменились и стало больше комментариев о том, как надо вязать, как не надо вязать, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, потому что аудитория 25-35 лет, у нее нету такого опыта вязания, который бы давал возможность давать кому-то рекомендации. Дамы, которые возрастом уже 45-65 лет, они этот опыт имеют, и они считают, кто знает, как правильно делать, это они. Поэтому, если вы хотите получать какую-то отдачу от своих соцсетей, посмотрите, тоже ваша аудитория, потому что может получиться так, что вы думаете, что ваша аудитория одна, а на самом деле она другая. Благодаря соцсетях, мы можем зайти в статистику и посмотреть, тоже эти люди, и зная их менталитет и их интересы, сориентироваться и перестроиться под то, что они хотят. Надеюсь, это видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, если вы хотите быть в курсе всех обновлений нашего вязального канала.